Всем привет, друзья, мои подписчики и просто случайные зрители. Предыдущее мое видео с еллетрак симулятор, где я рассказывал о том, как избавиться от вылетов. Будет по ссылочке вверху. Ну, там очень много я посмотрел, кому видео не понравилось, так как это, я думаю, было самое популярное пока видео. Ой, там больше всех просмотров было. И у меня такое подозрение, что это из-за голоса. Потому что он у меня, ну, слегка непонятен. Там свои проблемы. Некоторые его вообще не понимают. А те, кто не понимают, просто не смотрите видео. И все. А мы с вами, кто меня смотрит, и один дальше. Итак, как вы видели название видео, то, что мы сегодня будем делать, сами это узнали, мод на Евродава-симулятор. Все скажут, да мы это умеем и так далее. Да, многие из вас умеют, а многие нет. Здесь есть свои фишки во всех и интернет-видео на YouTube, на других сайтах ВКонтакте. Говорят одно и то же, что надо вот перетащить вот этот мод, допустим вот моя команд 5410 с расширением файла SKS, вот в эту папку мод. Но она у вас работать не будет, потому что это не та папка мод, не та папка евро-стимулятора. Евротракс симулятор у меня установлен, как вы видите, по, по, по указанному пути. Это локальный диск D, симулятор 2. И есть еще одна папка евро симулятор 2. Она находится уже непосредственно на диске C. Появляется она, когда вы создаете хотя бы один профиль. То есть вы установили его и аниго. Когда вы зашли, создали свой профиль, то игра, точнее, не, а папка с собой появляется в диске D или просто библиотеки и документы. Вот нам ее видим. Я вот эта симулятор 2. Вот она выглядит вот так. И, сюда. Нам можно копировать даже музыку. Здесь показываются профили, которые есть. Скриншоты, моды, онлайн-профили. А вот этот, э, тоже какие-то профили, ну, честно говоря, я не могу сказать, какие. Или для того, чтобы установить мод, просто вот мод. Заходим в нашу папку мод. Как раз вот эта та папка которого надо скидывать эти моды. И просто берем и их перенещаем ну, или копируем, кому как нравится. Закрываем эту папку, заходим в группу. Ну и там же делаем техники, просто включаем мод. Я думаю, там разберется каждый. И мод работает. А это... Как избавиться от пылитов в ягодах симулятор? Смотрите. Ссылка в описании и в моментации видео. Всем пока-пока.